Итак, заезд в бокс. Плавно начинаем движение от линии старт, прижимаемся к правой стенке коридора, доезжаем до бокса и быстро поворачиваем руль налево. Перед левой стенкой коридора возвращаем руль обратно и останавливаемся. Включаем передачу заднего хода и направляем багажник машины в бокс. Выравниваем машину параллельно боковым стойкам и по прямой медленно движемся к задней стенке бокса. Окончательно останавливаемся только после того, как передний бампер пересечет стоп-линию. Посмотрите еще раз, как выполняется это упражнение. Руль следует поворачивать в определенные моменты, когда нос машины поравняется с заездом в бокс, перед остановкой у левой стенки коридора, в начале движения задним ходом и при заезде в бокс. При выполнении упражнения въезд в бокс, как и при выполнении других упражнений, пересечение линии разметки площадки или касание ограничительных стоек карается максимальным количеством штрафных баллов. Поэтому не стоит рисковать. Лучше вовремя остановиться, отъехать лишний раз вперед или назад и повторить попытку. Таким образом вы заработаете три штрафных балла, но сможете продолжить экзамен. Нередко при заезде в бокс кандидаты в водители слишком рано останавливают машину, когда бампер еще не пересек стоп-линию. Данная ошибка также оценивается максимальным количеством штрафных баллов. Однако уделять стоп-линии все свое внимание тоже нельзя. В результате полного переключения внимания на стоп-линию, как правило, сбивают заднюю стойку бокса.